Привет, ребят! Сегодня вас ожидает очень необычное видео, и вы сами просили его снять. Вы писали мне об этом в комментарии на Ютубе, в комментарии ВКонтакте и даже в комментариях в инстаграме. Поэтому сегодня я решила снять 10 фактов о моем теле. Но вернее их будет чуть чуточку побольше, потому что, когда я посмотрела, я увидела, что такое видео сняла только Алена Веном И я не хочу целиком и полностью брать ее идею, делать тоже 10 фактов. Поэтому я расскажу немножечко больше фактов о своем теле. И большое спасибо Алене за эту идею. Я знаю, что по видео не всегда можно определить, какого размера человек. Поэтому первый факт о моем росте. Я очень маленькая и миниатюрная девочка. Иногда я сравниваю себя с дюймовочкой. Мой рост всего 160 сантиметров, а вес 44 килограмма. Когда-то я была полненькой, а все из-за того, что работала 3 месяца в Макдональдсе и кушала одни бургеры. Тогда я поправилась на целых 8 килограмм, но когда я посмотрела на себя в зеркало, то поняла, что они лишние. Похудела я легко, без диет. Я просто уменьшила объем потребляемой пищи и вскоре вернулась в свои прежние размеры. Больше года я крашу свои волосы в фиолетовый цвет, но мой настоящий цвет волос темно-русый. Это мои ногти. Не нарощенные и не накладные. Я просто за ними хорошо ухаживаю и кушаю много продуктов, содержащих кальций. Кстати, о витаминах. Я стараюсь следить за своим здоровьем и рационом питания. Я пью очень много соков, особенно люблю томатный. Сейчас я потела на сок томата Густа. Он сытный, вкусный, не содержит консервантов, в нем много витаминов, а еще он напоминает мне сок, который делала мне моя бабушка. Поэтому я его не только пью просто так, но и часто использую в приготовлении еды. И стоит он дешевле, чем другие соки. Кстати, о том, как этот сок появился, вы можете посмотреть в трейлере, ссылку на который я оставлю в описании. У меня есть шрам овальной формы на правой стороне лица. Многие не замечают его, и поэтому очень сильно удивляются, когда я говорю о нем. Но я его практически не замечаю, потому что он у меня с самого детства. Когда-нибудь я расскажу вам о том, как он появился, но не в этом видео. У меня немного кривой нос, и я примерно предполагаю, как это случилось. Я никогда его не ломала, но думаю, что носовая перегородка искривлена из-за того, что когда мой брат был маленьким, он случайно ударил меня ногой. Когда я родилась, мои уши были с пушистыми кисточками, как у Белочки. А еще мои родители рассказывали, что я была похожа на инопланетянина с сморщенного и синего. Я левша, но несмотря на это я умею писать и правой рукой. В школе даже бывало, когда я писала двумя руками одновременно, но сейчас я походу чуточку разучилась. У меня очень острые локти. Мы с Денисом частенько даже шутим на эту тему. Он говорит, что когда-нибудь я проткну его локтями. А я в ответ прижимаю к нему локоть и говорю, я тебя зарыжу. Моя кожа очень чувствительная. Стоит на нее легонько надавить, и останется темное пятно. Когда-то в подобных пятнах у меня был лоб, потому что я давила прыщики. Из-за этого я и носила челку долгое время. Я никогда не могла определить, какого цвета у меня глаза. Их цвет меняется в зависимости от настроения или освещения. Чаще всего это заметно в солнечные и пасмурные дни. Каждый раз, когда я еду в маршрутке, меня подташнивает. Может это из-за вестибулярного аппарата, но мне кажется, что нет. Если вам понравилось это видео, пишите об этом в комментарии, ставьте лайки и также укажите в комментариях, какой факт удивил вас больше всего и какие интересные места есть в вашем теле, и вы можете о них рассказать. С вами была я, Тилька, я вас всех люблю, всем пока, до новых встреч!